Всем привет! В этом видео я объясняю, как построить хижина главного строителя в главной деревне. Clash of класс. Вот. Самое первое, что нам нужно, улучшить дом строителя до 9 уровня. Вот. Дом строителя 9 уровень. Второе. Когда вы улучшите дом строителя до девятого уровня, появится возможность построить хижина Отто. Это хижина для робота маленького. Этот робот Отто будет строить э, недвижимость и, ну, в, этой, в деревне строителя, когда главный строитель поплывет к, в основную деревню. Так. Третье. Нужно модернизировать три здания в родной деревне. Мартира, пушка, башня вылучниц. Чтобы их модернизировать, у них должен быть определенный уровень. Как в, дере в родной деревне, так и в деревне строителя. Вот пушка. Башня лучниц. И мультимартира. Так. четвертое Повозка с пушкой улучшить до 18 уровня. Так, вот. Пятое. А, мега Тесла. Улучшить до 9 уровня. Вот. Шестое, последнее. Боевая машина улучшит до 30 уровня. Вот. Когда это все улучшится, вот эти четыре пунктика. До бикс третий химшина лодка станет 5 уровня. И тогда главный строитель сможет путешествовать на своей вот лодке. Вот его лодка. Вот мы нажмем сейчас в путь. Нажимаем. И лодка должна отправиться. Сюда. Вот, лодка строитель этого главного строителя. <с> Видите, здесь ее нету уже. А кораблик принадлежит деревне главному. Ну, к деревне главной. класс класс Так, но когда мы построим здесь все в деревне строителя, сделаем. Я предполагаю, что появится. Здесь возможность построить хижину строителя за какие-то деньги или не деньги, я не помню. Ну вот. В принципе, и все задание. Приблизительное время, приблизительно, может 6-5 месяцев это занять, если с нуля. Не знаю, ну у кого какой уровень деревни строителя, какой уровень не этих башек. Могу от себя совет дать, то, что нужно рашить на деревне строителя, чтобы только получить пятого, шестого строителя, чтобы сделать, нужно рашить это, эту деревню строителя до максимума. Вот, раш, нужно только уделять внимание мега Тесли, только уделять внимание боевой машине, только уделять внимание двойной пушки, одной, чтобы ее улучшить там до какого-то уровня, чтобы потом здесь эту пушку можно было модернизировать, но здесь она тоже должна быть определенного уровня. Также вот про эти две остальные, башня лучниц и мультимаркира. только им уделять внимание, только уделять внимание этой пушке, вот этой вот. Все остальное, ничего не надо делать, ничего, в деревне строительство, потому что сдача в приоритете, как можно быстрее получить 6 строительства, чтобы главная деревня имела возможность улучшаться быстрее. Об этом обычный математический просчет. Также добавлю про главную деревню. Сейчас тоже выгодно рашить. Потому что чем больше, чем быстрее вы построите хранилище эликсира и хранилище золота до максимального уровня, видите, вот 20 миллионов. 20 миллионов 350 тысяч дарка. Тем больше вам будет доставаться. От плюшек разных, вот допустим вот Вот это руна эликсира, Я сейчас нажму, у меня будет фул 20 миллионов, а у кого будет там 18, у кого-то будет 16 У кого как построены золотохранилища И хранилища эликсира Плюсы важно уделять внимание Главной деревне в том, то, чтобы открыть всех Воинов, солдатов и всех остальных Открыть, потому что В любой момент можно нажать Банку Вот, когда, и все будут Максимального уровня Открыть это главное, это при Раши так, ну, если по войскам, то, -то по-любому нужно всегда улучшать до максимума лагеря военные. Это влияет на войска. Так, до максимума нужно улучшать всегда крепость клана. Получишь максимальный уровень войск и количество войск. Это влияет. И, что сейчас самое важное в Раше, э, ну, в деревни, Главное, главное деревни, в клэш клан? Как можно быстрее открыть домик для животных. Сделать его четвертым уровнем. Потому что животных нужно качать 6-7 месяцев. До максимума. Если посчитать по математически. Вот один, видите, максимум 10 уровней. За один раз можно улучшить, поставить только один уровень. Посчитайте, тут 3 уровня. Ой, 3, 4 животных и в каждого по 10 уровней. Значит, это 40 уровней. Каждый уровень улучшается по 2, по 1, по 3, по 4, по 5, по 6, по 7, по 8 дней. Если это все сосчитать, вот эти дни добавить, получится 6-7 месяцев. Вот, вот. По математике если сосчитать, чем быстрее вы откроете домик животных, то есть чем быстрее вы откроете ратушу 14, тем быстрее вы прокачаете животных до максимума. Ну конечно надо еще качать. И еще такая важность, то что на животных только требуется дарк эликсир. Больше ничего, они не занимают строителя. А этот домик животных такое же самое как по функционалу, как лаборатория. Вот нажимаешь и ты можешь прокачать только одного, одну какую-то позицию. Сейчас у меня это огнеметатель, допустим. Потом я смогу поставить. Вот. Но здесь можно заканчивать за зелья, заканчивать за э, за какие-то молотки, но все такое. Здесь можно заканчивать за две э, штуки, за молоток. Вот за этот, за книгу героя можно заканчивать. Но нужен дарк. Также можно улучшать каждый уровень животного за молот героев. Вот. Добавлю про хижину строителя. За геми, э, за вот эту хижину главного строителя, да, за гемы, кажется, ее нельзя купить. Может, когда-то и была акция, ну, не знаю, может, будет, может, была, Это точно не знаю. Я ее только что не нашел, как ее за гемы купить, не знаю, Ведь нет у меня сейчас акций таких. Не нашел, вот. А, ну, тут у меня она есть просто, надо смотреть, у кого нету. Может, поищите, посмотрите за геми. Я не знаю, сколько там этих, можно купить гемов, там, вот сколько там будет гемов. Допустим, представим, что хижина строителя будет стоить 4000 гемов. Вот это 20 долларов, 20 евро, это сколько там будет. У каждого своя валюта, можете купить, если не хотите выполнять задание. Вот так, про дом строителя рассказал, добавил про раш. Баланс изменился, рашить выгодно. По математике. Всем пока, всем удачи. И желаю побыстрее улучшить. Пишите в комментариях, за сколько можно построить хижину строителя в главной деревне. На сколько месяцев? Максимально и минимально. Чао-чао.